Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Щерба, и я представляю компанию АСАМА. Мы продолжаем вас знакомить с тепловым оборудованием российского завода Тепломаш, который выпускает свою продукцию в Санкт-Петербурге, и сегодня я хотел бы поподробнее остановиться на одной из самых привлекательных на российском рынке тепловых завес, которая обладает рядом преимуществ, и, ну, в общем-то, поподробнее хотел бы остановиться на ней. Модель этой завесы серии Optima кф 6 п 2212 е то есть это электрическая завеса, и э, прежде чем перейти к обзору непосредственно продукции, хотел бы вам напомнить о том, что у любого продавца или э, в любой торгующей организации, где вы желаете приобрести оборудование, вам обязательно надо спросить о наличии вот такого дилерского сертификата. Без этого сертификата э, завод Тепломаш э, откажет вам в гарантийном ремонте в случае, если продукция выйдет по каким-либо причинам из строя. Поэтому имейте в виду. Итак, теперь перейдем непосредственно к обзору данной завесы. Но предварительно обязательно хотел бы остановиться на основных э, правилах подбора, в двух словах буквально, да, тепловых завес. То есть завеса, если вы устанавливаете ее над дверным проемом или воротами, она должна полностью перекрывать дверной проем, то есть ее длина должна быть не менее, чем ширина самой двери. В случае, если вы устанавливаете ее вертикально, то есть сбоку от двери или ворот, соответственно, по высоте она должна желательно полностью перекрыть, но допускается не перекрытие в верхней части э, створы створ ворот, проема, э, соответственно, на 20%, то есть 80% от пола до верха проема самого, нам надо перекрыть. И второй очень важный фактор, это непосредственно эффективная длина струи. То есть, в случае, если это горизонтальная установка, располагаем над дверями, да, э, струя, которая выходит непосредственно из жалюзи завесы, да, она должна продувать определенную высоту. То есть, если вы установите, э, скажем так, на высоту завесу больше, чем разрешает сам производитель. Скажем, у производителя заявлена максимальная высота установки или эффективная длина строи 2,5 метра, а вы поставили ее на 3, знаете, вы просто выбросите деньги. Потому что э, в нижней части у пола, как раз там, где проходит холодный воздух с улицы, помещение не будет э, защищен, э, соответственно, нашим воздушным потоком от завес. То есть скорость, с которой будет дуть этот воздушный поток, ее будет не хватать, и у нас будет с вами залетать холодный воздух. То есть нужно обязательно подбирать по высоте установки в случае, если это как раз горизонтальное расположение или при расположении вертикально сбоку от проема, чтобы всю ширину дверного проема завеса продувала. Теперь непосредственно, дорогие друзья, модели нашей тепловой завесы. Напомню, это э, завеса тепломаш э, серия Optima, модель KF6P2212E, электрическая. Мы распаковали предварительно нашу завесу, э, вот такая вот упаковка у нас с вами, достаточно хороший толстый картон, мне всегда упаковка тепломаш очень нравилась, потому что можно не переживать, что данная завеса и данный продукт э, доедет до своего конечного потребителя, то есть, скажем, из Москвы до Владивостока доедет без проблем, и непосредственно сама завеса будет целости и сохранности. Итак, устанавливаются такие завесы на проемы шириной метр, стандартные, о которых я вам говорил ранее. Длина этой завесы 1 метр 35 миллиметров, небольшие габариты по высоте и глубине, не очень тяжелая она, это завеса, в общем-то, каждый может такую завесу установить себе сам, если обладает определенными знаниями какие-то электрики, сможет подключить там, электрический провод к данной завесе. Итак, начнем с корпуса, пожалуй, да, сделан корпус из оцинкованной стали, на нем нанесена крашка из порошковой эмали, Собственно, завеса прослужит долго, это не пластик, который достаточно хрупкий, и со временем его ведет дребезжит, все-таки это металл. Далее, так как завеса электрическая, естественно, там есть нагревательный элемент Здесь завеса укомплектована электрическими тенами, максимальная мощность, простите, этой завесы 6 киловатт. Режим переключения мощности существует, то есть вы можете переключить данную завесу, использовать ее при тепловой мощности 4 киловатт. И вы можете вообще отключить нагревательный элемент и использовать, например, летом для сохранения охлажденного воздуха в помещении кондиционерами. То есть магазин, двери на распашку, жара плюс 30, у вас работает кондиционер. И, естественно, включена завеса без нагревательных элементов, которая сохраняет холод. И открытая дверь будет манить всех покупателей к вам, чтобы хотя бы люди просто охладились. И они будут вынуждены заходить к ваш магазин. Это ну, определенный маркетинговый ход. А, далее, что касается высоты установки. Да, второй важный параметр. Максимальная высота установки или эффективная длина струи, так называемая 2,5 метра. Безусловно, вешать ее рекомендуется на высоту где-то 2,2-2,3 метра. Но 2,5 метра это тоже допустимо ему выше, нет, нельзя категорически, безусловно, потому что эффективность такой завеса она сразу э, упадет, просто выбросите деньги, то есть вам потребуется переподобрать и выбрать другую э, завесу непосредственно под ваш э, проем. Также прелесть этой завесы в том, что она может подключаться как на 220 вольт, так и на 380. Э, иногда существует на объектах э, проблемы с напряжением, а именно 380 вольт нет, но завес хотелось поставить помощнее, чтобы она давала еще тепло в помещении. Поэтому вот это очень удачный вариант. На 220 вы можете подключив завесу на 220 вольт, вы можете получить 6 киловатт тепла, то есть это достаточно много для такой электрической сети на вашем объекте. Что хотелось бы дальше сказать. Завеса может монтироваться как горизонтально, так и вертикально. Поэтому э, здесь проблем нет. Крепеж с кронштейнами, все, в общем-то, это есть. Закручиваете саморезы в стену, навешиваете завесу, все работает, все замечательно. А дальше завеса комплектуется непосредственно проводным пультом управления да, и инфракрасно-дистанционного управления беспроводным. Батарейки в комплекте. В пульте проводном имеется датчик инфокрасного сигнала, поэтому управление через пульт инфокрасно дистанционного управления идет через проводной пульт. То есть установили проводной пульт рядом где-то завесы, чтобы люди не могли достать покрутить, а управляйте непосредственно вот ну, с такого пульта. Все это, в общем-то, замечательно. Что еще хотелось бы отметить? Наверное, гарантийные обязательства завода перед своими потребителями, это два года, в общем-то это достаточно хороший срок. Вся в общем-то информация, она указана по инструкции монтажу и подключению в данном паспорте изделия. Завесы, безусловно, проходят на заводе многоступенчатый контроль, поэтому здесь проблем тоже никаких. Что касается э, уровня шума, уровень шума максимальный 52 дБ, но вы можете его, этот уровень шума уменьшить. За счет чего? За счет того, что э, и на пульте, и проводном, и дистанционном есть э, режимы скорость, переключения скорости вращения вентилятора. Э, Три ступени, насколько я помню, 1100 кубов – это максимальная производительность расхода воздуха, э, минимальный режим – это 800 кубических метров э, в час, поэтому завеса будет работать, естественно, на меньшем режиме, с меньшим уровнем шума. Класс защиты, вот, насколько я помню, сейчас еще раз перепроверю, посмотрю. Да, все правильно. Ранее этой завесы класс защиты был IP20, то есть она, в общем недопустим была эксплуатация какой-то определенной даже влаги, то есть сухие помещения. Сейчас тепломаш, в общем-то, уже гарантирует работу с классом защиты этой завесы IP21, чуть повыше, но безусловно, использование каких-то влажных помещениях, автомойках и прочее категорически не допускается. Безусловно, хотелось бы также отметить еще определенные функции, которые заложены в пульте управления. Вот этот пульт имеет встроенный термостат, то есть особенно это актуально для размещение завесы в тамбуре, чтобы не было перегревов, соответственно, там стоит термозащита, которая при повышении температуры в помещении, там, плюс больше 35 или 40 градусов, она будет ее выключать, то есть, будет отрабатывать определенная термозащита. Так вот, здесь есть термостат, вы устанавливаете температуру в помещении, которая вам требуется, скажем, там 22 градуса, и завеса сама будет включаться и выключаться при э, изменении температуры, то есть температура достигла 22 завеса перестала работать, выключилась. Завеса э, включается, когда будет на градус, например, ниже, 21 градус, завес включила, начала работать. Напомню, завеса должна полностью перекрывать всю ширину дверного проема и полностью продавать всю высоту. Эти характеристики являются основными для подбора завесы. Э, это был обзор завесы Тепломаш серия Optima К. 6 p 2212 е электрическая завеса. Если вы хотите заказать эту завесу, все наши контакты вы можете найти в описании к видео. Подписывайтесь на наш канал, оценивайте ролик. А на этом все. С вами была компания Осама, и я Дмитрий Щерба. До новых встреч, пока!